еду в казино ну-ка сейчас ставочку Здрасте. сделаем о здорово. Офисер. это я что вас раскрою ставочки вам не понадобятся сегодня ибо вы меня везете меточка уже на карте мисс бекер мне сказала что есть кое-какой подарочек для нас М -м. и что нам нужно его забрать забрать подарочек да, забрать, что-то с ним сделать, и потом позвонить. Насчет того, что сделать, она только ухмыльнулась. Куда ты едешь? На детскую площадку. О. Ты не любишь детей? Оставил им стеклышки. пусть играются, да? Да. А тебе не надует? Нет. Смотри, пока еще свезло. Ну да. Так, ты там на красной, да, проезжаешь? Ну молодец, проезжай на красный чего бы нет. Поп, поп, поп. Так, все, тормози, тормози, куда ж тебя? О, ребята да. ждут. Какие ребята, куда ты? Куда ты ждут. Едешь? Тихо, это с черного хода вдруг нас ожидают. Какие ребята нас ожидают? Да откуда я знаю? Мы тут столько ребят устранили Нету уже. Чисто было. Вон, вон, вон, смотри. Вон она. Смотри, что нам подогнали. Hmm. Это новенькая тачка. Получается, это у нас джигулар, насколько я помню, да? Mm -hmm. Джигулар, оцелот. Да. Спорткар. Ну-ка, давай послушаем, что он как. Ни хрена, у него движок. <связь> Жесть. Ну пошли посмотрим, что у него есть еще, помимо звука двигателя. Я, Я представляю, что вижу... он турбированный будет. Болтики какие-то тут вот. Сейчас, походу, мы Но их это знаешь, это будет уличная гонка просто, вот реально. Так, полностью броню вкачиваем, тормозишки, естественно. Так, бампер передний. о о о, -о открытый интеркулер. <laughs> Ни хрена себе. Неплохо. Да, но я, пожалуй, все-таки поставлю только гоночный сплиттер. Не хочу я все-таки делать какую-то корчестрой какой-то такой странный. Так, задние канарды карбоновые. Ух ты. Эм, я что-то ничего не вижу. А посмотри а, на крыло Задние. И вертикальные канарды. Что из этого нам выбрать? Я даже не знаю. Ну ладно, я поставлю задние карбоновые канарды, фиг с ним. Так, двигатель. Естественно, в максималочку. Глушитель. Толстые трубы и парные глушители. Хе. Честно, ни то, ни другое мне вообще не понравилось. Ну нафиг. Оставляю стандарт. Так, крылья. Арки доп цвета. И можно еще карбоновые. Хе-хе-хе. Не-не-не-не-не, пусть будут основного фиг с ней Так, решетка радиатора То есть всего две вариации Да Да, всего две вариации Решетка радиатора у меня, крашенная кайма Разделенная решетка И заказная решетка Вот, заказная, кстати, более злая Угу mm -hmm. Но я даже не знаю Хотя mm -hmm. можно, можно, можно ее взять Так, капотик Крашенный стандартный капот обтекаемый с прорезями, карбон, двойной воздухозаборник, тройной воздухозаборник. Четверной. Дрифтовый воздухозаборник. о, о кстати, Крашеный дрифтовый. Ну да, дрифтовый воздухозаборник интересно смотрится. Кстати, я думаю, его и возьмем. Он вроде как, знаешь, дополняет э, карбоновые вставочки все по машине но в принципе выглядит не как какой-то колхоз так, что касается клаксона о, хватит этого все, нота до укорачен, нота до не дали потрогать твои очки отлично, ксеноновые фары я тем временем поставил так, что с раскрасочкой у нас о, полосочки полосочки. Желтая полосочка. Оцелот двухцветный. The Я Royal. не вижу. Нет. Редвуд. Зачем они Ух мне ё. дали эту руку? А? Ух, ё. А что это такое? Спереди блестящая... какой-то рисунок. Че блестящая киска васаби? Что это такое? Что это такое? Ну эликсир название. жизни О. и атомик подожди, а предыдущий вот, вот спереди офигенно смотрится вот эти полоски вот эти полоски, ну да, да спереди это норма, я не да? знаю, что а, а по бокам оно просто атомик вот ну нафиг, пролапс еще есть не, давай знаешь, мы что поставим <laughs> <Блестящую> киска <васаби. laughs> а почему бы нет, что это такое по-моему, это третья такая жесткая тачка, которая... Я не понимаю, что происходит. Ладно, фиг с ней. Так. Значит... А я теперь не знаю, как ее покрасить. Вот вообще не знаю. От слова совсем. в какой-то такой же зеленый намешанный? Да я вот тоже думаю, что может быть какой-то другой оттенок зеленого поставить в металлике. Сейчас посмотрим. Кстати, черная тоже неплохо смотрится. Они мне жопу показывают. Хотя тут бочину бы поставим. А ты потом увидишь. Так, серебристый можно поставить. Ну, не-не-не, нужно какой-нибудь яркий цвет. Ярко-розовый. Ну да, надо зеленый, короче, ставить. Какой-то зеленый цвет. Более-менее яркий. Может, лайм? Не, лайм слишком яркий. Блин, под эту раскраску ничего толком и не подходит. Вот что самое интересное. Mm. То есть, как бы белое, но так и хорошо подходит к этой тачке. Ну ладно, сейчас поставим какой-нибудь зеленый. Я думаю, или слушай, или желтый, желтый какой-нибудь цвет. Хм даже не знаю в принципе желтый тоже неплохо смотрится он есть на винилах вот именно такой желтый ну пусть mm -hmm. будет тогда желтый так перламутр пусть остается такой дополнительный цвет а у нас дополнительный цвет это как раз крыша и некоторые элементы и крыша в хром нет уж так, можно поставить, в принципе, металлик тот же самый желтый. Желтый. Угу. Так. Где у нас там хоть какой-то цвет? Ну да, вот. Все, желтый, отлично. А то просто вообще ничего не видать. Так, цвет обивки. О, можно обивку даже поменять. Да почему они мне вид не меняют? А зачем тебе вид? Да я не, не знаю, что чем вид. мне на задницу смотреть. Тут Dell Game написано и все. Что тебе не нравится? Этого достаточно. И дым идет. Из двух дырочек. Я этим временем обивку желтую уже сделал. Так, крыша. О! Повернули. Наконец-то. О, можно карбоновую крышу поставить. Нормаз. И винил. Нахрена? Не, не буду ставить пороги. Так, пороги. Пороги доп. цвета. Карбоновые пороги. Чувствуешь изменения? Да. Mm -hmm. Лип пороги, карбон. Лип пороги, дополнительный карбон. Ну, фиг с ним, пусть дорогое самое будет. Хрен с ним уже. <с так, спойлер. Стандартный, низкий низкий о. спойлер доп цвета ой дал разница то такая о видишь <с разница <с в почти 3000 чувствуешь я вообще огонь так, уличное крыло о смотри разница в 1000 долларов mm -hmm. между основным и дополнительным неплохо неплохо так гоночное крыло крыло GT дрифт спойлер так, слушай, ну из всего того, что показали Гоночное крыло, мне кажется Слишком, а вот уличное крыло Можно поставить угу. Почему бы и нет Так, подвеска Красивичная О, хоть здесь подвеску запилили а Да. в предыдущей нашей тачке нельзя было Так, трансмиссия На 50 тысяч Турбонадув на 50 тысяч Колесики Колючки. Смотри, колесики. они уже покрашены. Они уже покрашены, но Интересные. я думаю, тут нужно какой-нибудь спорт поставить. И тоже покрасить. Типа Deep Five. Или Хрона. Я даже не знаю. Хм. О, можно вот такие. Айс Ставь вот эти. Или они рукой. у меня на Джестере. Ну давай поставим Че? А я, кстати, их недавно где-то, по-моему, ставил. Так, цвет колес У нас будет Тоже желтый Где-то он тут был, по-моему Во, вот он, желтый, отлично mm -hmm. Так, пулестойкие Покрышечки и дым от покрышек У нас тоже желтый Пусть будет Не покрасишь их И стекла в лимузин в этот там а еще можно поменять колесики типа атомик написать или что-то а -а -а. yeah? да тебе не хватит на боковине вот этих иероглифов так слушай все пора выезжать из этого всего и уже звонить мисс Бейкер я не знаю как она воспримет этот тюнинг ну ладно фиг с ним так, ну что, вот у нас тачка получилась. В принципе, кстати, неплохая, и звук у нее классный. Да, да вообще шикарный тюнинг. У тебя даже RGB да. получилось. Вот смотри, китайские иероглифы да. всех цветов. Да-да-да, ЛГБТ иероглифы. Так, ладно, припарковались на самом нормальном месте. Ну, судя по машине, это наше нормальное место для парковки. Так, и звоним мисс Бейкер. Чего она там просила у нас? Так. Угы, увольнительная. Mm. Ах ты! Okay, Смотри, у нас даже тире. Like Следов опять не оставлять. Окей. Ну чё, готов Части. разбираться? Ну давай попробуем. Ни хрена у квартиры. нее прострелы. Капец, у нее прострелы. Это турбина. Mm -hmm. Вот эти звуки, это турбину раскручивает. Топливо. Жесть. Если проще говоря, короче, вот во время этих прострелов топливо просто из, из выхлопной трубы вылетает топливо, сгустки сгорающие. Mm -hmm. Они сгорают вне цилиндров, и получается только турбину раскручивают. Yes. чтобы была максимальная скорость mm -hmm. это ролейные технологии но ну, мы же ролейные поставили подвесочки там двигатель турбину, все прям на максимум но ну, звучит она конечно охренеть как как будто сейчас расстрел будет ну сейчас будет mm -hmm. расстрел так надо безоружность сменить ну бронебойностью да. ну ставь но я думаю нам придется выйти так, окей. Как-то мы уже приехали, да, на место. О, О. а это что а за? Рядом с проституткой, что ли? Ух, ё, ни хрена! крупье Чё? чёрт Он сзади еще. Да, поехали. Поехали, будешь его убивать. Ядрить. Так, надо этот. Ну-ка, ну-ка. Давай, давай, давай, давай о чем же учиться такой не знаю так пожалуй мне папа он решил упасть так. забираем денежки так ну забирай тогда вон сзади валяется так и садись скорее у нас копа у нас копы на хвосте отлично погнали так надо лестеру позвонить Давай, ехать. Так, вот, Лестер. Да-да-да-да-да-да-да. я Лестера искал в телефонной книжке. Отлично, все. Изичная О, вкази, миссия. но нам нужно бабульки доставить. Эй. -э -э. Ну да. Он же спёр эти бабки у нас из казино. Так что едем обратно в казино. Не дает другим игрокам нормально играть, а? Угу. Mm -hmm. Ну, нам в том числе. Мы же все-таки владельцы. В первую очередь мы расплачиваемся за то, что он что-то спер. Блин, а как же нам расплачиваться, если у нас на примете вот такие дикие тачки, а? О, как. Так, ладно, я думаю, тут уже... Я думаю, тут уже недалеко. Не переживай, все будет хорошо. Оп, оп, оп, оп, так тихо держись, держусь. Оп. Вот так поворачиваем, поворачиваем. М -м -м. Ну, в принципе уже доехали, почти. Интересно, сколько нам там накладут вечных зеленых. Вечно зеленых? Да, 7000, наверное, накладут. И 5000 фишек. Вечно белых. А, нам еще и сюда просто. 14, да. Так. Отлично. Вернули деньги. Ну да. 7000 вечно зеленых, 5000 вечно белых фишек. Отлично. О, ну, все, теперь можно и отдохнуть. Как следует. Надеюсь, Бейкер уже от нас отстанет. Да, я пойду отдохнуть. делать ставочки.